Всем привет, друзья! Вы на канале Gadget Page. И у нас сегодня на обзоре компактный и функциональный блендер Xiaomi Pinlo Light Monster Food Machine. Как мы видим, упаковка выполнена из картона. Открыв крышку, можно увидеть краткое и что важно, крайне понятное руководство пользователя. В комплекте поставки идет мукулатура на китайском языке. Посмотрите, может быть вы что-то поймете. А также идет крышка для колбы, которая довольно приятная на ощупь и имеет вот такую вот веревочку. Кстати говоря, крышка вроде как прорезиненная и довольно приятная на ощупь. Далее идет сам блендер и колба с лезвием. Сам блендер довольно-таки простой по внешнему виду, у него даже нет кнопок, но это, наверное, даже и к лучшему. Минималистичный дизайн, смотрится приятно. Блендер от Xiaomi вышел довольно-таки компактный, его диаметр всего 108 миллиметров, высота составила 332 миллиметра, а объем чашки 500 миллилитров. Вес устройства 1450 грамм. В Monster Food Machine стоит достаточно мощный электродвигатель на 500 ватт от компании Philips. Его максимальная скорость может достигать 30 тысяч оборотов в минуту. Работать такое устройство начинает после того, как только мы опускаем колбу вниз. Принцип работы блендера построен так, что нож создает вихревые потоки, которые пронизывают весь объем наполненной колбы. Благодаря этому компоненты быстро измельчаются и превращаются в однородную жидкость. Для того, чтобы измельчить, например, кубик льда, новому блендеру от Xiaomi потребуется около 5 секунд. Также новинку можно использовать для изготовления фруктовых и овощных пюре или, например, для детского питания. Я думаю, с мощностью в 30 тысяч оборотов в минуту, такой блендер может измельчить не только овощи и фрукты, но и мясо, бобы и другие похожие продукты. Главная особенность этой модели в том, что после приготовления напитка чаша отстегивается от базы и используется как обыкновенный стакан, а благодаря надежной крышки, которая идет в комплекте, чашу можно убрать в сумку, не опасаясь ее испачкать. Ну а на этом наш обзор подошел к концу. Поставьте лайк, если данное видео было для вас интересно, и пишите свое мнение по поводу данного блендера в комментариях. Ну а с вами был канал Gadget Page. Всем пока!